Привет, мы приехали к бабушке, в гости. Привет, Камиль! Привет. И мы идем на речку. Решили прогуляться. Дороге По, дороге. По дороге будем кого ловить? Ящерицы. Да. Хорошо, Камиль, хорошо. Ящерица. Кто там? Норка, ящерицы, да? Да. Яйца. Угу. Не, не ну и ветер. Не, не Пойдем там да, может быть возле речки. Будет Камушки. Ой, И здесь много будет тепла. И они тут будут везде. Пойдем, покидаем. В водичку. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Да. Там у нас пасутся. Природа. Ай, яй! <свист> а а а Я Поймал я, сейчас. Вот она. Вот. Вон она побежала. Поймал. А ну покажи нам эту красавицу. А, а какая. Ну покажи. Ай, какая красивая. Нет. Ну подожди, сынульчка, нам не видно. Нет, нет, нет. Она в конечно. Нет. Тебе в ручке? Да. Ну, Багдаше. Ну, ну, ну да. ей ручку, <свист> ну -ка, Камилочка, дай, Камил? Не дави. Не, не дави, надо чуть-чуть, крепко не надо. Вот Ай, какая аксаса! Тятя! На Камилу! Камила, она чуть вот Дашечка, дай, дай, дай. Дай, я сюда. Кисучик, только ее нужно отпустить. Ты знаешь? Нет, нет. Не. Вот она речка, наконец-то. Бах! Вставай! Ты чего падаешь? Ой! Только аккуратно, биржок может обвалиться, Багдаш, Берег обвалиться может. Уху! Nee, nee, Тебе камушек? Yeah. Иди бери, иди вот сюда. Аккуратно, вы чего падаете? <вык> <пас> Папа, у нас камень бросал. Да, ну давай, бросай yeah. камушек, я буду снимать. Yeah. Ого! А ты осилишь, а? Ты сможешь его поднять? Нет? Ты тоже там совсем такой интересный камень выбрала? Вот это ты камень взяла Ты же упадешь Молодец иди сюда Что там? Червяк Иди сюда Червяк живет Да, червяк под камнем живет? Да Но сыро А Ага Червяка нашли, можно рыбку ловить. Ну давай. Ну, почти. Молодец. Я чуть не упала. Вы решили по водичке походить? Да. Да. Только далеко не заходи, там будет глубоко. Стой, стой, стой, стой! стой. Там глубоко, ты сейчас через верху наберешь. Марган, ну, да. тише идешь, что ниже. Там глубоко, милая, сапоги через верху наберешь. Да что глубоко жить. А глубоко не ходи туда. Косточки гуляют. Киточки на Молодец. Да, штаны Ты на ту сторону пошел? Пойдемте домой. Пока-пока да. всем. Пока-пока-пока. Ставь лайк, подписывайся на мой канал пока. он лайк. Всем пока. Жми колокольчик. Да, жми колокольчик. Пока.